<свят> Жесть, да, 15 сентября 44 <свят> аэродром Пилилиу. рядовой миллиард первой дивизии Морин. <свят> <свят> как не пишут, так я и читаю. Так, бар. Ой, бар, У меня какой-то экран стал другой. <свят> я все... Ну, такое, какое-то все, яркая. Ну, карта яркая, хрен ли. Мы Ау! Оу! А почему я сразу получил? Хлеба? А, точно. Вот, вот, вот, вот, надо убивать. А я-то думаю, а чё это я? Ой, Санька уже отложили. Санька отложили, сейчас. Это ловушка. хуюшка. Короче, надо постоянно убивать, иначе мы. Ну, совсем мы, наверное, не ляжем. Но будет очень хреново. Да. Быть, чтобы да нет мы О, ляжем как раз мне я уже красный дотяни <связываются> натяни его натяни <связываются> его <связываются> <связываются> я сейчас погублю Э. Туда, э. Так, надо гранату туда живо. Что-то гранат столько положили, что они прямо охредить должны были. Да, не, сразу просто... Ай, сейчас меня положить! Не, не положить. А, полегчало. Полегчало, да. Короче. Блин, парадокс, да? Умрешь, если другие не будут умирать. Банзой! Нафиг вам куда гранатку? Надь, он, сюда гранатку. Блин. бросили Ой! Ребят, вы можете А ты где, есть то? Я сейчас, я сейчас сам лягу уже Пряля, у меня патроны Пошли, кончились. Ты вот. а, это... блин, танк шуртик да. вот а -а -а -а. У меня здоровье них ни ни ни вот. Грудью на амбразуру. Зря. Не, Бери огнемет. Где огнемет? Здесь Я прилег отдохну. Ааа, не надо. Да вы чё пацаны? У меня и так здоровья нету. Дот открывай. Дым рад ты красавчик. <on> alcohol alcohol> а это не белый? Нет. Это не фосфор. лечите. Давай день, блин, срнахрен защища. Ты опять туда не назвал. Виталия. Как рванул? Не надо, чтобы брванул? Блин, я столько фрагов сделал, у меня здоровье не восстановилось. А ты меня что-то жошь, что хрена Извините, мне, мне, это, это было жизненно необходимо. сжечь союзника? Да да так -то тоже работает. себе здоровье восстановить хоть. Ну так тоже работает? В обе стороны. Все очень серая. Серая мораль. Что-то мне хреново. Опять фраги нужны. Выпрыгите! Жалко, я сам подниматься не могу с прагами. Да. Ой, день окрас... Фу! Восстанови-ка его! Виталий окрашивает мой будничный мой день красками своим огнеметом. Все стало ярче. Ух ты! Базнай! Банзайк! Базнайк! О, еще один огнеметчик! гранату в меня кинул. Даже Так, Тебя поднять, конечно. Знаете, что, меня убьют быстрее. Ты, ты, зря сюда полез. Вызывайте на них огонь артиллерии Здесь нельзя. А вы вызовите. Ой, Санька, там зол. Я не успел. И ты зол. Да, да и... ну приезжаем. Ну, все. Отдохнем, полежи. Я успел это заревай. О, да. мы встали, ел. Хотя, да, мы... Хотя... А, Хотя я дым запустил. Так, вс, я дымов напускаю там. Где Рисака со штыком? А, а ч ждать а вас этот бонзай? А пусть бонзай. Так, я в здании бегу прямой не беги там пулеметов ⁇ бнишься а я не по прямой да, я уже зашел огнем, о а дым до сих пор идет да, <свят> да. опять банзай ай мне на мне нужна чья-то жизнь я ее блин забираю твою мать виталику сложили сложили да о, Ой, Бомбанул. Нет, это винтовочные граната. Ты аккуратнее там. Меня не воскресили, алё! Ну, Саня прилег с тобой рядом. А ты где? Так, ты а я б... струн... Но, так так щас, умр... надо... умр... с Дадню шурмую. Ну, так мы сейчас умрем Мы сейчас умрм, из опять начнем, алё! Блин. Ты первый? Я не второй. Усп Не успел. Нет, я погиб, блядь. О! Ой, макаял. <свист> <свист> <свист> так, дубль три. Надо дыма накидать. Три полки. Чуть за Уберите кто там свою винтовочную гранату. Филлер, винтовочную гранату а я пока тут на первом этаже разберусь. И и вот Ой! Я в кого-то попал из так, своих. Виталь тряханул гранату, да? Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Блин, мне уже хреново. Мне тоже. Скрипты, скрипты, срочно скрипты. А, аэродроу отменяй скрипты. О, здесь есть карта смерти кстати где дай сашка подберет вот вот она сайт пробежал вот вот здесь Вы в здании что -то? да так Вы надо думаете? надо восстановиться надо восстановиться о, -о, -о. А чем могу сделать я без здоровья с собой так сейчас так. кого можно выцелить где-нибудь я не знаю нет. смогу ли я прикрыть у меня вообще галяк я серый ну, все надо, надо... граната на удачу надеюсь не в меня нет так где тут вход в аэродром вход в аэродром ну ч ⁇ они тут со самолетами перекрыли а мне справлять? Врагов нету. О, танки попали. А еще... О -о -о -о. Блин, ни одного врага нету. Я пипец какой серый. Сероморальный. Я, я, я даже не могу различить наши танки и чужие. А почему мне за подбитый танк не дают? Совместное испытание выполнена толовая крыса. Хорошее испытание. Э, где моя рисака О, я что противника. Нет, уже. Я даже не Только я его убил А. Вот так Обратно гранату нехрен это заспитывает. ваше. Улечить меня! У, есть! пизда вам? И так, с огнеметом пошел. Сзади бонзай В ебало на. Да спасибо, что Это, да что Это не я. Это не я. Я как. Ты сказал, на... ты сказал, там кто-то сзади. Я ему и в лицо огнеметом. Ага. А я тоже сзади Так, как наверх подняться? ну так я там в другой стороне был. На другой стороне пойдет. Где? Лапор ты. Наконец где тут подъем? Вот здесь, вот идите ко мне. Так, я почему-то серый. Сероморальненький. Ой. Меня зажал Полонский, пацаны! Уйди! Мне может быть. Испытание жир, что на место Блин, да я не могу никого убить даже. А, во, есть. Тот. А где еще два расчета? <coughs> Чуть дальше. А как это уничтожить, не привлекая внимания санитаров? Гранатку ему прикинул. Виталий, а ты один можешь, а денег тут сжечь? Вряд ли. Так, я ту а? денег, этой эту денег, Так, я за пулемет. Там я что, кто-то есть? Да. Э, это кто блин, я сложился. Отложите меня обратно. Кто-нибудь? да, блин, да, плаваем, плаваем. да. да. да. Они танки. Стреляй по танкам, санек сложили, да что ж такое-то? Oh. Самолеты нас спасли. Я Джон н Рембо нахуй, времен Второй мировой. Страховая карта какая-то. Постоянно надо киллерать. Вампур. Да. Вампир. У меня до сих пор персонаж тяжело дышит. У меня тоже. 55 И у меня тысяч. восемьсот 880. Нормально. день ранее.